Всем привет! Сегодня вы на моем канале, и вот она называется To Alina Life. И сегодня, как вы видите, сзади меня находится мужика находится находится полный беспорядок И сегодня я буду смотреть все вещи, которые я одевала раньше Или хотя бы, которые мне раньше привозили откуда-то Ну, не знаю ну, короче, эти вещи, короче, были не по моему вкусу, я их не одевал. Итак, сейчас найдем первый. Вещь. Вот, вот эти штаны. Видите, клёш они. Вроде бы сейчас они были, сейчас они модные, а раньше они, если честно, были не модные. Ну, не знаю. Какой это был год? Ну, где-то был 2008 или 2009. Не помню. Ну, короче, сейчас одеваем. они бы уже вроде бы на меня лазят, но их попробовать как-то выглядит вот так. Вроде бы нормально, нормально. Как еще показать-то? Вот так вот выглядит моя нога. Они уже короткие, но ну, ничего. Можно как бы согнуть их. Будет очень красиво. Может быть, буду носить. Ну, так бы вроде бы, но. И не спадают. Обычно все вещи с меня спадают. Смотрим в следующий. Вот еще одни. Не знаю, что это. Ткань это не джинсы. Как бы просто штаны. Шелк. Шелковая ткань. Тоже клеш с ремнем. Они, я их помню, один раз Или вот эти я одевала, то ли эти. А, вот эти походом. Такая сейчас думаю, там... фу, что я одевала раньше. Ну, сейчас проверим, насколько это выглядит сейчас на мне. Что снять. Что в этом плохого? Вот в этих штанах плохого нету карманов. Я очень люблю карман. Мне очень нравится красный цвет. Не смотрите на беспорядок в шкафу. Убираюсь. Кстати, прикольные интересные битвы будут ли? Вот смотрите, вот тут я сделала цветы радуги. Вот я поставила все темные цвета. Это все монты О, они у меня очень большие. Даже не знаю. Если, э, если вы сейчас у меня очень большие, то как я их носила раньше. Короче, сразу отлаживаю. И говорю, что они мне не подходят. Ну, кстати, нормально. Если можно пробовать сейчас подогнуть. Или там можно же, наверное. Сейчас. Как-нибудь там. Зашить, пришить костюм как бы будет ну что ну ладно пока оставлю итак последние или не последние сейчас последние мои такие штаны тоже вот они ни, такого, ни красного, бежевого же, цвета какого-нибудь, такого нежного цвета, но не очень нежные, но нежные. Попробую одеть. Я их не одевала ни разу. Сейчас попробую одеть. Главное, все штаны очень классные, красивые, но главное подобрать, чем одеть. Самое главное. Покупку. Вот. Я в этих штанах выгляжу, как клон. Так тут клоун. Ну, вот с этими штанами тоже можно что-нибудь такое белое одеть. Или тоже такого бежевого цвета. Может, что-то приятного розового нежного цвета. Подобрать к нему пиджак. мокасины или что-нибудь еще. Ну, и вот. Более. Будет все красиво. А сейчас это не очень сейчас я еще проверю, что у меня есть так вроде бы уже больше да заткнись этот бетух уже день вроде бы больше уже ничего нету очень много одежды и даже не знаешь куда девать у меня вот один шкаф для вещей. Другой шкаф для, ну, там, для платьев, школьной формы, рубашек и так далее. Юбок, что нужно вешать. Вот один комод есть. И вот тут рядом тоже один комод. Вот столько вещей. И там вешалки. Обувь у меня лежит в прихожей э, в отдельном тоже ящичке. В отдельных ящичках. В комоде тоже типа такого. Столько вещей, что делать даже, не знаю, в мусор, мусорку кидывать жалко. Детский дом, детского дома у нас э, тут нету. Да, ставьте себе, потому что у нас нету детей, которые ходят без родителей. У нас вообще, похоже, спрещено бросать детей. Не знаю, но я бы так сделала бедный не пить. Я ничего не буду говорить. Если вам понравилось это видео, и вы хотите еще таких же видео с старыми... Ну, не старыми. С такими прошлогодними модами. Прошлогодние моды одежды. У меня вот штаны. Ну, которые сейчас вошли в моду. Есть вот штаны. Есть еще футболки. У меня много чего в платье. Э, жилетки. И вот все это у меня есть, если вам это видео очень понравилось и вы хотите еще такие же, я обязательно все это сниму. Главное, смотрите мое видео, я буду смотреть на просмотре, если просмотров будет мало, даже если будет меньше 10 или хотя бы будет 50, я сниму следующее видео вот именно с этим, вот именно на ту же тему. И смотрю сколько будет лайков, сколько будет пальчиков вверх. Подписывайтесь тоже на мой канал, потому что я вам обещаю будет намного... Вот это мне показалось очень интересное. Будет еще интереснее, будет еще интереснее, будет очень много классов видео. И, короче, все подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, посмотрите мое видео активно, следите за описанием видео, и всем до встречи, до скорого видео, пока!